Мне 26 лет. Подруги считают меня невезучей. Все потому, что большая часть женщин моего возраста уже давно замужем. и Они растят деток, а я никак не могу устроить свою личную жизнь. Чего я только не делала. И пыталась знакомиться с братьями коллег по работе. И всех бывших одноклассников в социальной сети письмо смотрела. И на сайтах знакомствах регистрировалась. Но без толку. Не находится достойного мужчины и все тут. Но вот, наконец, мне улыбнулась удача симпатичный, серьезный, жил площадью. Писал, что любит детей. По профессии мужчина был айтишником. Профессия престижная и перспективная. Кто же от такого жениха откажется? Был, правда, один нюанс. Он несколько старше меня, ему 35 лет. Но мне кажется, нет ничего страшного в том, что если в паре женщина моложе. Навела марафет, пошла на первое свидание. Чтобы не спугнуть потенциального мужа, не стала настаивать на дорогом ресторане. Мы просто договорились выпить по чашечке кофе. Как-никак, основная цель первой встречи – узнать друг друга получше. Поначалу все было хорошо. Он оказался не хуже, чем на фото, поражал свои своей и умело шутил. Я невольно ловила себя на мысли, что этот парень нравится мне все больше и больше. Но нет, видать, фортуна до конца жизни будет поворачиваться ко мне привычным местом. Когда мы выходили из кафе, он внезапно спросил, сколько мужчин у меня было до него. «Врать я не умею. Да я и не хотела этого делать». Не то чтобы я была ветреной, но считая, что в 21 веке нет ничего зазорного в том, что до брака иметь несколько отношений. Поэтому я назвала вполне реальную цифру 7. На самом деле это не так много для моего возраста. Вот дочери маминой подруги 18, а она уже успела сменить десяток парней. За современной молодежью никогда не угнаться. Видели бы вы его лицо, этот агнец божий посмотрел на меня как на путану. И сразу же исчез в неизвестном направлении. Если бы я знала, что он с такими тараканами, то сразу же после первого сообщения добавила бы его в черный список. Не хватало еще с извращенцами общаться. Я за то, чтобы у человека была возможность попробовать несколько таких партнеров, прежде чем связывать узами брака. Иначе как он поймешь, кто именно ему подходит? В погоне за счастьем мы никому ничего не должны. Мы не обязаны быть для всех хорошими, не обязаны подгонять себя под чьи-то стереотипы. Ведь это наша жизнь, другого шанса прожить, которого уже не будет.